и когуру и начните изучать первую ступень или первую обновленную ступень эзотерической школы кайлас это 10 занятий каждое занятие по два или по три часа всего вместе всего получается 30 часов информации это тайные знания которые в обычном таком виде получить практически невозможно именно поэтому и Называется эзотерика эзотерикой, что большинство знаний не тайны. Именно из-за этого очень часто появляется такая неразбериха, когда люди, которые не понимают тайн, начинают слышать то, что говорит Адепт я себя таким считаю, то начинают думать, что он несет какую-то пургу, чушь, ересь там, и так далее. Но в целом это просто связано с тем, что они не знают. Той информации которую знают все остальные ученики поэтому те ученики которые начинают изучать эзотерику в моей школе они по-другому воспринимают информацию